Imperial Tent Представляем сферические шатры серии Сфер, форма в основании, круг. Доступны варианты изготовления с диаметром основания от 6 до 32 метров. Площадь шатра достигает 800 метров квадратных, а высота составляет более 16 метров. Вместимость шатра 500 человек. Металлокаркас выполняется в двух вариантах – стандартный и усиленный. Усиленный каркас применяется в конструкциях для круглогодичного использования. В серию «Сфер» входят модели шатров вместительностью от 20 до 1000 человек. Форма полусферы создает ощущение свободного пространства благодаря высокому потолку и отсутствию углов. Шатры могут применяться в абсолютно разных сферах. Компактные шатры – готовое решение для организации торговых точек проведение промо-акций. В них может быть комфортно размещено до 20 человек. Шатры диаметром от 10 до 16 метров могут быть использованы для мобильного офиса, конференции, кинотеатра. В шатре можно оборудовать кафе, ресторан, организовать выступления или ивент мероприятия. Конструкция позволяет разместить внутри более 200 человек. Такие шатры могут быть использованы для проведения презентации товаров, организации конгрессов и аукционов. Более крупные модели шатров используются для проведения масштабных мероприятий и праздников – банкетов и свадеб, фуршетов, церемоний, выставок. Треугольные секции металлокаркаса позволяют равномерно распределить нагрузку на купол. Доступна окраска каркаса в любой цвет по каталогу RAL. Используется архитектурная ПВХ-ткань ведущих мировых производителей плотностью до 1200 грамм на метр квадратный. Частично или полностью конструкция может быть покрыта прозрачной тканью. Ткань устойчива к воздействию ультрафиолета. Не боится перепадов температур и атмосферных осадков. Предлагаем более 20 вариантов исполнения стен и входной группы. Производственная компания Алексея Маслова Imperial тент Тент» 8495-150-40-34